Всем привет! Вот сейчас у меня первый перегон, я не собираю пока царги, просто один дефлегматор и все, И будем выгонять царги, пока не соединяется а зерновая. У меня получится брага налито, вот здесь я вылил, надо потом это второй замес, потом налью сюда водички с сахаром и все это будет еще на раз как бы можно и на два говорят ну, в общем вот такая вот штука здесь просто надо как бы нам э, не собираем колонну не собираем температуру в колонне там датчик не ставим терморы нету здесь нам нужно просто открыть клапан вот этот вот ну то есть подать на него питание он сейчас нормально закрытый то есть у нас не пойдет сюда ничего как бы продукт нам нужно его открыть, просто подаем питание. То есть вот этот шнурок, я скажем, соединяю. Вот, вот с таким вот шнурком. Вот. Вот я его соединил. А дальше вот у меня плюс-минус. Я уже показывал. И вот сюда подключаемся. Заведу. Вот и все. Спасибо.